Еще сюда мы добавляем а, обязательное упражнение для растяжки. Такое, конечно, как под названием кошечка, мое любимое, очень удобное. Сесть на попу, стараемся расставить ноги, сесть, посидеть, у вас и колени раздвинулись, и пятки тянутся, замечательно. Следующее ваше положение, вы грудью стараетесь коснуться пола у колен как можно ближе, выпрямив руки, и отрывая пол от пола, по полу прям, прокатиться вперед выпрямиться. Лопатки свести назад, посмотреть, на левую пятку, на правую пятку. И таким же образом сделать назад, протянуться. Перевернув плечо, не без спины, вкрутить руку. Вот. Только не наклоняй спину. Да-да-да-да-да, вот без поворота спины да и еще раз туда обратно сделал пожалуйста нам сегодня помогает мой ученик андрей очень перспективный начинающий боксер хорошо так а подожди еще одну-ка сделал еще раз кошечку, и потом это упражнение как называется позиция собака мордой вниз да по моему да вот прогнулся да да, а теперь выпрямляет. Да, Во, оп, стоп, далеко не надо, чуть бы вперед выйдет. Вот, опустил голову, да, и пятки надо опустить. Вот, опустить пятки, а колени прямые. Да-да-да, вот это удовольствие, хоротой штурки на лице, это называется гримаса удовольствия.